Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать узор из ажурных веерочков. В этом узоре мы будем совмещать классический способ вязания и тунисский. Элементы веерочков связаны тунисским способом, но делать мы это будем обычным крючком. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 14 плюс 5 петель. Цепочка готова. Вяжем первый подготовительный ряд. Придерживаем крайнюю петельку и набираем 3 воздушных петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик с одним накидом. И в каждую следующую петельку свяжем по одному столбику с накидом. Первый ряд готов. Разворачиваем вязание. Набираем 3 воздушных петли подъема над первым столбиком. Набирать петли подъема нужно всегда немного слабее основного вязания. Над вторым столбиком вяжем столбик с накидом вот таким способом. Сначала провязываем одну первую петельку. А теперь дважды связываем по две. Так вяжем второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Учитывая петли подъема, у нас есть пять столбиков. Набираем пять воздушных петель. Отступаем четыре столбика. И в пятый вяжем столбик без накида. Три воздушных. И в ту же петлю столбик без накида. Получилась вот такая петелька. Пять воздушных. Снова отступаем 4 столбика, а над пятым вяжем столбик с одним накидом. И над следующими четырьмя столбиками вяжем по одному столбику с накидом. В этом узоре все переходы будут из 5 столбиков. 5 воздушных. 4 столбика пропускаем. В 5 столбик без накида. 3 воздушных. Столбик без накида в ту же петлю. 5 воздушных 4 столбика пропускаем с 5 вяжем 5 столбиков в конце ряда я провязала основной элемент Осталось пропустить четыре столбика и связать пять столбиков с одним накидом. Пятый столбик вяжем в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд готов. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Три воздушных петли подъема над первым столбиком. 4 столбика с одним накидом над 4 столбиками предыдущего ряда. Теперь приступаем к вязанию наших листочков. Все три будем вязать вот в эту петельку из трех воздушных. Набираем 2 воздушных петли. Делаем 3 накида, вводим крючок в петельку и вяжем столбик с тремя накидами. То есть 4 раза связываем по 2 петли. Одна воздушная. Теперь обвяжем наш длинный столбик. Делать это будем вот таким образом. Свяжем 6 соединительных петелек, провязывая отдельно каждую. Последнюю петельку вытянем через основную нижнюю петлю. На крючке 8 петель, связываем их по 2. Первый листик готов. Две воздушных. Вяжем второй. Три накида. Провязываем столбик с тремя накидами. Одна воздушная. Обвязываем шестью петельками наш столбик. Последнюю петлю вытягиваем через нижнюю основную петельку. Связываем по 2. Две. две воздушных и вяжем третий листик. Все три листика готовы. 2 воздушных. Над пятью столбиками вяжем 5 столбиков. Такие элементы с листочками будем вязать до конца ряда. 2 воздушных. Столбик с тремя накидами в петельку. Воздушная. Обвязываем столбик шестью петельками. Последнюю вытягиваем через центр. Связываем по две. Две воздушных. И также вяжем еще два листочка. Каждый наш ряд заканчивается и начинается пятью столбиками. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд. Три воздушных петли подъема. Четыре столбика с накидом. Пять воздушных. Теперь справа от центрального листика вяжем столбик без накида. Две воздушных. И слева от центрального листика столбик без накида. Это петелька, в которую в следующем ряду мы будем вязать наши листочки. 5 воздушных. 5 столбиков. Над каждым веерочком теперь есть петелька, в которую нужно вязать веерочки следующего ряда. Раппорт нашего вязания по вертикали. 3 и четвертый ряд. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!